Ну, вы знаете, вот в тех тюрьмах, которые я уже был, значит, в отношении питания не было никаких претензий. Значит, вот в одной из тюрем особо строгого режима, там единственный момент был, сказать, что камеры перенаселенные. И вместо четырех человек, сказать, значит, в камере находилось восемь. Это вызывало определенные трудности, поэтому... Вот э, тот заключенный, который сейчас э, россиянин там находится, э, с нашей помощью он оформил э, заявление на греческом языке для того, чтобы его перевели в другую тюрьму. Тем более, что его, вот, то преступление, за которое его осудили, оно, оно как бы э, он может находиться не в обязательной тюрьме, в тюрьме особо строгого режима. Вот. Что касается э, того. На что имеют право заключенные, это есть такой документ, как азбука заключенного здесь. Мы ее перевели на русский язык. И, соответственно, во время посещения всех тюрем мы передаем руководству, администрации тюрьмы этот документ. За что они очень благодарны, потому что таким образом наши граждане получают возможность узнать, на что они имеют право, что, как они, могут, что они могут получать, каким образом они могут вести себя в тюрьме. И э, что они могут покупать? Они, в принципе, имеют право покупать в магазинах тюремных как обувь, так и одежду. И если при наличии денег они могут просить социальную службу э, купить им в магазине в городе что-то такое привезти. Вот. Ну, в случае отсутствия денег, естественно, приходится нам помогать. И мы ищем тоже э, среди различных наших благотворительных фондов возможность, э, например, снабжать э, ребят наших, ну, такими простыми вещами, как майки, носки, тапочки, спортивные куртки, спортивные костюмы. Вы знаете, у меня такого опыта не было. Ни одна из церквей на нас не выходила, и я не слышал информации о том, чтобы кто-то из этих церквей посещал тюрьмы. Я могу сказать, что вот... В большинстве тюрем, где я был, собственно, я был единственным консулом. Я имею в виду, что вот единственный консул России, который посещал эти тюрьмы. Потому что, как они говорили, другие э, представительства, здесь аккредитованные, не слишком часто жалуются их своим вниманием. Один раз был э, представитель Пакистана. Э, вот эта тюрьма э, – город Нафлен, первая столица Греции независимой. Тюрьма – город Патры, третий по величине город страны. Тюрьма Маландрина, особый режим. Вот, тюрьма Домокос, куда вот я собираюсь ехать в эту пятницу. Вот, тюрьма города Ханья на Крите. И тюрьма города Ираклия, где у нас сейчас находится еще два человека. Ну, я знаю, что э, среди всех заключенных был проведен опрос, и большинство наших, ну, по крайней мере, тем, с которыми я разговаривал, значит, они написали, что они хотели бы привиться спутником ВИ. Ну, к сожалению, этой вакцины в Греции пока нет, потому что она еще не признана Европейской медицинской ассоциацией. Что касается проблем со здоровьем, естественно, такие проблемы бывают, но... Э, в соответствии с той же азбукой заключенного, все имеют право через администрацию попросить любой врачебной помощи. В том числе с вывозом с территории тюрьмы для проведения, например, МРТ. Такие случаи у нас есть, и мы способствуем, если так сказать, нам поступают такие просьбы. да, Они часто поступают по телефону, когда получают доступ к телефону наши ребята то мы, соответственно, пишем письма в тюрьму или звоним туда и просим оказать медицинскую помощь нашим товарищам. Но бывают случаи, когда, конечно, вот я знаю, что в одной тюрьме там вся камера заразилась, три человека были больны, и помощи мы, естественно, оказывали, но, конечно, не ту помощь, которую могли бы оказать, если бы они находились в стационаре. Но, к сожалению, тут ничего от этого не, никуда не денешься. Что касается лекарств, то по просьбе некоторых родственников я возил сам в тюрьмы лекарства, которые мы передавали через администрацию, через ту же социальную службу тем, кто в этих лекарствах нуждается. Там речь шла о мазях, о витаминах, ну и вот о таких вот вещах. Ну, я могу сказать, что вот э, те процессы, в которых э, мои сотрудники или наши почетные консулы, секретари почетных консульств принимали участие, никаких нарушений с точки зрения греческого законодательства не было допущено. То есть все наши граждане имели адвоката, все имели переводчика, другое дело, какое качество этого адвоката и какое качество этого переводчика. Что касается длительных сроков рассмотрения дел и апелляционных судов, которые порой назначаются через год, а то и через два. У нас сейчас одна апелляция назначена на ноябрь 2023 года. Но это тоже все идет в рамках греческого законодательства. Поэтому говорить о том, что греки что-то нарушают в плане своего или, так сказать, европейского законодательства, нет, я бы так не сказал. Сроки рассмотрения не нарушаются. Больше того, значит, вот когда у нас подходил срок рассмотрения вернее, задержание двух людей по греческому законодательству, то даже несмотря на то, что в стране был локдаун, судебное заседание было проведено. Ну, вы знаете, это не относится к компетенции консульской службы создавать списки таких работодателей. Но тем не менее я могу сказать, что когда мы получаем такую информацию от родственников, от знакомых или от самих наших осужденных, мы всегда ее передаем по адресу. Ну, почему? Работа ведется, например, сказать, уже текст объявлений многих сказать, был изменен по требованию определенных структур, как я понимаю. Ну вот это вот, как раз очень острый момент, почему сказать, нам и необходимо. Вот смотрите, я говорю, так сказать, значит, так основная масса людей, которые были задержаны из этих 31 человека, это вот начиная где-то с 15, 16, 17, 18, 19 годы. 20-й год, когда значит, у нас разразилась эпидемия, пандемия COVID-19, то случаев задержания или так сказать, такого рода преступлений вообще не было потому что собственно, никто никуда не летал никакие яхты никуда не ходили и никто никуда не ездил в этом году мы неожиданно отметили то что значит, опять идет вспышка вот этих объявлений в разных городах России на сайтах или в газетах уже появились опять объявления о том, что требуются уборщики на яхту. То есть там даже учить уже никого не придется работодателю. То есть они еще больше сократили свои собственные расходы. Значит, естественно, мы сотрудничаем с Министерством юстиции и с Министерством защиты граждан. Речь идет о чем? Значит, об отбытии наказания на родине. В соответствии со Страсбургской конвенцией 1983 года любой заключенный может подать заявление с тем, чтобы отбывать наказание на родине. И у нас уже получено из нашего Министерства юстиции 7 запросов на отбывание нашими гражданами наказания в России. И они переданы в Минюст Греции и соответственно сейчас идет процесс... Подписание необходимых бумаг у наших заключенных, после чего э, следующая стадия процесса начнется, когда э, греческий Минюст выскажет свое согласие на это действие нашему Минюсту, после чего наш Минюст должен будет провести соответственно, судебные действия и сообщить грекам, на какие сроки в России эти люди могут рассчитывать. Ну, здесь я что могу сказать? Во-первых, то количество русских, которые, по которому мы с вами говорим, да, это значит, что 31 человек, это не идет ни в какое сравнение с представителями других национальностей, которые принимают участие в этом бизнесе и также задерживаются, и арестовываются, и осуждаются греческим судом. На первом месте здесь стоят, как ни странно, турки, на втором месте греки, Далее идут у нас представители многих других национальностей. Наши занимают так сказать, одно из последних мест по графику, который составлялся греческой полицией. Поэтому наших 31 человек это как бы для нас много. А для, если по сравнению с другими странами, где-то 100-200 человек задержаны или осуждены по этим статьям. Поэтому говорить о какой-то предвзятости греческой Фемиды по отношению к россиянам нельзя. Просто, как я уже говорил, это преступление представляет особую опасность для Греции, для ее народа. Поэтому идут такие срока. Но они скорее просто пугают других, чтобы следующие люди, которые пойдут, подумали несколько раз, идти на такое преступление или не идти.